андрей будьте добры расскажите как поступить с найденной купюрой спасибо и татьяна дарахтичук ей пишет купить что-то вкусненькое скушать согласен с этим только делайте это правильно если вы нашли купюру то кто-то может сделать вольт допустим человек бросает 100 гривен там или 100 долларов и говорит я покупаю и дальше произносит, что он покупаю. Так вот, тот, кто это поднимет, тот, получается, отдаст что-то. Таким образом, человек поднимет 100 долларов, а отдаст фактически то, что тот поставил в виде вольта. Это тем, черная магия такая. Ну и в этом случае можно очень сильно пострадать, особенно если купюра равняется 10, 10, 100, 1000. И что необходимо сделать нужно ли поднимать нужно и что делать берете купюру покупаете что-то вкусненькое и половину отдаете кому просто разбрасываете или выбрасывайте в мусор говорите это откупаю или это мой расчет за эти найденные деньги. И выбрасывайте в мусорку часть. Допустим, купили пирожное, или пирожок, или пиццу, и часть пиццы, там не обязательно большую часть, говорите, это мой расчет за вот эти деньги, и бросайте. Ну вот, откупились.